Блин, устал что-то я уже играть Ладно, все, выхожу, кручу, из КС я Вышел, значит, я такой из КС, думаю, дай-ка я зайду на свой канал Захожу такой ну, давай, грузи сюда, блин А там... А там... А там ничего Такой захожу я на свой канал а там... Давай на это не подводи. А там 3000 подписчиков. Охренеть, просто я вот не могу поверить. До сих пор вот не поверю, почему вот именно у меня 3000 подписчиков. Офигеть, это же капец полный. Спасибо вам большое, я не знаю, как... У меня просто слов нету. Просто я уже не знаю, что сказать. Спасибо, что вы лайкаете там, мои видео, смотрите, подписывайтесь на канал. И также я хочу вам рассказать, что же будет у меня на канале. У меня очень много всяких идей по созданию различных роликов, только вот очень мало времени в данный момент. Но я постараюсь преодолеть эти трудности и записать вам новый ролик. Еще раз говорю спасибо за 3000 подписчиков. Я очень рад, э, то, что канал набирает популярность, но на этом все. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ждите различные ролики. А с вами был я, Джим, и всем пока.